только одно дыхание. Три раза вдох, два выдох. Раз-два-три. Раз-два-три. Я должен рассказать людям, что такое первый раз пробежать 100 километров в Султале. Дебют. Дебют. Серьезно. Да, да. И по традиции я самый последний. Давай, Олег, давай, давай! Ну вот стартовали. Я бегу самый последний. Но не потому что я опоздал. Потому что я пришел вовремя. Заснял старт, заснял на старте всех бегущих. И только потом побежал сам. Тут нас маршрут поменяли. Сразу нас запустили практически в поля. Этот немножко непривычно, потому что. Мост как-то уже так приготовился. Бежать так, как в прошлом году бежали. Ребята молодцы, встали с утра пораньше, чтобы нам дорогу показывать. Вот, а вот у нас с самого начала трассу, блин, сделали тревовой. ай ай яй яй яй яй яй яй еще еще честь, что дождик вчера был, то, в общем, сегодня местами даже бы не помешал более, более агрессивный протектор. Опа! Нагнали чуть-чуть. Ух! И горка эта. Ё, я вчера, вчера по ней бегал по этой горе. Ничего там хорошего нет. Вот а и мы протокол. за разговорами... Приближаемся к Кремлю, к Суздальскому. Как нам сказали местные смотрители музея, что это типа пятый или шестой монастырь. Я вообще тут четыре монастыря насчитал на карте. Три нашел, один не мог найти, а потом, говорит их шесть. Вот Кремль тоже считается монастырем, но это или он действующий. оббежали Кремль. Приближаемся к тому самому знаменитому мосту, который Михаил с своей командой. Тут, тут я забудулся, то ли заново, а они его реставрировали. Они его поменяли. Поменяли, да, чтобы бегуны могли пробежаться <coughs> и к музею деревянного зодчества, Мы выбежим. Ну, вот, это, это марафон. Про туалеты спрашивали, где они. Вот туалеты. Физкуль, привет. Опа. Сейчас опять интересно. Да, она снимает. Вот это вот то, о чем Михаил предупреждал. Такой крутой склон. По нему уже пробежались все первые. Просто размочалили. Реально, нереально спуститься. Девчонки на попе. Руки грязные все в грязи. Потом вот здесь отмывали. Я решил там на холме зацепиться за траву. А это крапива оказалась. Пипец. Хотел так, я думаю, сейчас с камеры я это все сниму. Хрен вам. Да, Михаил нам тут устроил праздник. Я думаю, что из города не выбежали, а уже такая зараза, фигня началась. Вроде про нее на брифинге рассказывали, но не уверен, что это здесь было. Так, ладно. В общем, в принципе, жарится копивает, это, наверное, полезно. Фух! Чуть не, чуть не растянулся. Второй раз у меня эта нога. Первый раз на горке. Так, ладно. Тут надо быстро идти, бежать здесь невозможно. Ой-! -ой. Бляха-муха! Это все вот дожди. И, и как тут прыгать? Ай! Ай! Я представляю, как по этому месиву. Теперь нет, теперь мне понятно, почему бегуны первые меняют кроссовки, потому что они бегут, вообще не понимаю. Ну, сломя голову, им пофиг, что там с ногами происходит. А вот. А я себе запасные кроссовки ты не взял. И мне не пофиг, приходится выбирать. Что-то я уже не помню, что мы так бежали. Честно скажу, как-то здесь поприличнее было в прошлом году. Ой, природа-природа. То есть вы можете бегать в Golden Ring каждый год. И каждый год вас будет какой-нибудь сюрприз поджидать. Это будет как новая трасса. Сейчас поле должно быть чистое. Почище. Фу. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Платочек чуть не потерял свой. Ну все, понятно. Надо догонять вот эту группу. Ну вот, наконец, можно бежать. Блин, флажок у меня слетел где-то сначала на холме я тут пытался раком тушкой связать потому что жалко было мои штанцы пачкать а грязюку вот ногу чуть не это самое левую не потянул потом в этой грязище я сейчас побегу девчонки кричат что они там кричат вот видимо кричали крапиво да вот это грязище было сейчас стало получше можно бежать ну и конечно Хорошо, когда у тебя обе руки свободны Потому что держать камеру Еще с аккумулятором на веревке В общем Неблагодарное занятие Но чего не делаешь ради Моих любимых зрителей Очень приятно, когда они благодарят Особенно вот уже вылетел из главы Чемпион России нас поддерживал На дистанции Какое-то время Было приятно, что он смотрит Тоже мои репортажи значит я делаю нужное дело там сверху сверху пробежать. вот же вот же нарисованные штучки свети побежим в общем собственно говоря ты чуть-чуть влево чуть-чуть вправо пройдешь это не страшно. Главное, чтобы вообще профиль трассы выдерживался. Опа. И понимаешь, что здесь пофиг тебе уже это и крапиво. Я вот еще подумал, что я кроссовки свои не затягивал. Наверное, надо будет сделать. Там где-то будет пунктик. А вот знаменитые адидасовские овраги. Сейчас нас померит, но я уже понял. Что пытаться быть здесь первым, это для меня нереально. Если я иду там последний. Все, все правильно, я понимаю. Ну что, не знаю, удастся ли там снять этот овраг, я его с прошлого раза помню. Это мало реально, особенно через что прошел дождь, и там сейчас такое месиво. Но.. Не такой прям. Но, в общем. Все, лет вперед. Так. тысь Ай. Да, здесь должны быть свободны две руки, чтобы нормально все деревья нормально уже ободрали. Рюкзак назад тянет. Ух ты. Ой-ё, Лучшего пожелания на трассе я еще не встречал. Как зовут? Павел. Павел, Павел, пожелал мне доброе утро, блин. Добрее не бывает. Так, ладно, идем мимо полосок, куда-то туда. Вот этот каскад оврагов. Сейчас нам типа просто вертикально вниз. А -а -а. Так, ну здесь должно быть легче, наверное. Оп. Так, это мы преодолели, но это все еще не кончилось. Ограждение растянуто. Сейчас будет сырой враг. Фух. Апс Ну, на самом деле, не такой он страшный. Оп. Мы уже более интринированные. Ой-ой. О, а вот третий овраг. Михаил, как всегда, был честен и предупредил, что нас ждет. Опа! Опс! Опс-опс-опс-опс! Ну что, даже я нормально. Фу. Прошу, он теперь хочется... Теперь хочется пешком, простите после этих оврагов. Фух! Так. Там где-то еще отсечка должна быть. Видимо, еще один овраг есть. Что-то раньше их было меньше. Михаил, а не добавили ли вы случайно парочку оврагов сюда? Что-то, мне кажется, в прошлом году этих оврагов было меньше. Я не помню, какой из них я помню. Оп-оп-оп. Оп-оп. Оп-оп. О-оп-оп. Оп, оп, оп. Бляха. А тут за что держаться? п, кстати. Ой! О! О! Фу! Так, наверное, это все хочется верить. Но, скорее всего, еще нет. Ну точно, точно нам добавили оврагов, потому что не было их столько. То есть трейл-раннеры крепчают. И вот здесь уже бежать у меня уже. Бежать у меня уже нету сил. А именно бежать. Опа. И это еще не все. Мне кажется, Михаил даже может быть перестарался. Я так в прошлый раз фильм снимал про один-два врага. Каскад думал три врага, А тут опа. Ну это вообще уже легкий в сравнении с прошлыми оврагами. О, вижу рамку заветную Но перед ней еще один овраг Ну нет, блин Что это? Что? Что это, Михаил? Бляха-муха А. Кошки шипами нужны. Опс! ой, -ой. Так, надо как-то быстро перебежать. Уа! Откатились назад. С разбега не получилось. Надо мной уже смеются там. Это ангел. Спасение. Радуется моему возвращению в жизнь. Ребята, у вас нет веревочной лестницы? Опа, так. С насколько не получилось. Оп, ай, так вот дерево, спасибо. Зацепиться. приподняться. Вот так вот в тумане. Руки вот так в стороны. Вот ангелы, ангелы меня встречают. О, двести я двести а всего на сколько? Всего? Да. соточников. 225. 225. 225? Немного я обогнал, блин. Ну ладно. Ну что, Михаил, хочется передать большое пионерское спасибо, блин, за эти американские горки. Фух. Мы сдаемся, мы бежим. И тебя враги, это нечто, конечно. Это нечто. Я все мог предположить, но не такое. Вот первый брод. Там фотограф, который снимает номера все, чтобы подтвердить, что человек переходил брод или не переходил. Я сначала хотел бежать по воде, потом не бежать по воде, но понял, что надо снимать. Опа! и даже носки сниму, потому что мокрые носки мне нахрен не нужны. Опа! Вот так вот. Раз ботинок. У Соломона быстрая завязка. Это нам поможет. А бежать всю трассу мокричком не очень хочется. Так, опа. Сюда идет. В общем, думал я, что а бегу я брод, А потом на видео не будет и скажет мне Михаил... Типа, Олег, а где же брод? Эдуард Титов мне скажет. А Александр Ход скажет, где же брод? А брода-то нету. А вода здесь чистая-чистая. Опа. Вот так вот. Ой, ой. А выходить-то куда? Все, все, взбултыхали. Травы чистые не оставили пипец просто пипец это вот этого я не ожидал а вот камешек есть ура есть камень сейчас мы на нем и приоденемся Опа. конечно честно говоря так где мы же вот протрем поснимает она Сним. честно говоря 15 минут которые михаил добавляет это очень даже по-божески потому что с передеванием, раздеванием на два брода по, на 100 километров на 4 потратить гораздо больше времени. Ну, может быть, я последний и не буду уже переодеваться. В общем, папа, Одеваемся обратно теперь. Запись останавливаем. Ну вот. Зато ножки у меня после брода сухенькие, сухенькие. И это хорошо. Побежали дальше. Опа. Ну, здесь уже намесили после воды с мокрыми кроссовками. оп, -оп, -оп. Я надеюсь, что дорога с бродом, честно говоря, короче. Потому что если она не короче, то это будет обидно. Папа, поднимаемся. Фух. И камеру в мешок. Помню, Михаил говорил про камыш. Человеческий рост. Вот мы его пробежали. Я поздно камеру достал. Действительно, человеческий рост. Ничего не видно. Даже тропинки. Ой-ёх-ёх. Ох, ох ох Ну вот позади первая двадцатка. 20 километров, а время 2.53, прости 3 часа. То есть если я буду так бежать дальше, то я еле-еле войду в ворота. Это плохо. А, думал, что у меня все будет быстрее. Соответственно, уже понятно, где основные потери времени. Но побежал я там, не спеша, ладно. <coughs> Пока с людьми поговорил, разогрелся. Новое препятствие, которые Михаил устроил, этот вал кремлевский, остаток бывших крепостных сооружений, спуск с него, блин задница даже на заднице если спускаешься а если не на заднице то задница в войне. я решил за травку зацепиться а это крапиво оказалось поздно вспомнил, что у меня перчатки с собой есть потом только дошло вот на втором круге сразу перчатки одену ну и можем выкинуть их потом после горки в мусуку какую-нибудь дальше не планировал на пункт еды долго останавливаться получилось, что все равно перекусил передохнул в общем, вот так вот Поэтому стараюсь практически не идти, а бежать Если горка, то идти Сейчас начинается 20 километров автономки Все у меня с собой есть Рюкзак тяжеловат, уже понятно, что Собирал я его исходя из своей прошлой подготовки И там, Михаил, потеря времени на во врагах. Михаил такой, там каскад оврагов. Блин, каскад. Думал, три оврага. Там 5 что-ли было. Я один я решил с разбега. Хрен, хрен, хрен, хрен вам. С разбега не получилось. Вот, а перчатки, это вообще лайфхак. Строительные перчатки, вот за 30 рублей, просто шикарные. Потому что здесь крапива попадается, схватиться за что-то нужно. Самое то. А, так что да Еды мне уже как бы меньше нужно Воды взял запас прошлый раз не хватило В этот раз перестраховался Полтора литра и еще пол Нарзанчика, про нарзан отдельно расскажу Зачем он нужен На самом деле у меня не нарзан, а есть интуки Четвертый номер Но это видео будет о том, что пить не держался от соблазна малины поесть лесной. Блин. Вкуснотень. Время жалко. Но малину жалко больше. Пропадет. Так не узнает, кто ее. Никто не съест. Черники здесь полно еще. Ой. Ну, чернику нет сил собирать. Малину, в принципе, тоже. Бежать надо. Все отвлекающие факторы. Ой, вот это не могу пройти мимо. Все ягоды. Как не позбор. А, блин, неудобно. Вот еще. Сладкая. А, спасибо природа За поддержку. Микроэлементы там полезные есть. Надеюсь, надеюсь, что она после страшного дождя чистая. Что вообще хочу сказать. Трасса, конечно, легче воспринимается после прошлого года. Ты уже знаешь, подготовка другая. Бежится поэтому легче. Только рюкзак надо меньше, конечно, брать. Такие забеги, блин, я как и все взял. Что нужно, и что не нужно. И все это нахрен не нужно. Половина из того, ушла я взял. Можно было без этого бежать. Одно вот еще. И немножко гелий. Еще я для вас взял <coughs> распечатки. Думаю... <coughs> Думаю, большая дистанция. Чем я вас буду развлекать, мои дорогие зрители? Опа. Ладно. Все, ладно, бегу. Не ем больше. Хватит жрать фоккеев. Чем я вас буду развлекать? Я такие распечатки сделал интересные из интернета о бегунов, о сверхмарафонцах Вот Но они успели после первых 10 километров намокнуть превратились почти в кашу Я набегу честно говоря не очень удобно читать поэтому если будет у меня место где я пойду пешочком для передыха ног я обязательно прошу, если для этого они не превратятся в прах Запись пошла 25-й километр 300 метров у меня ушло на то, чтобы перекусить. Я их прошел за пешочком, начиная бег, понимая, что мы приближаемся по госту Быкова. Какие короткие в этот раз 50 километров! Просто! Настолько они легко даются. <свемя> Вспоминая свой прошлый забег, это ужас. Ну и вот, пришла в негодность моя бумажка про австралийский марафон. Ой, Друзья мои, которые знают, что я бегом, присылают мне ссылки интересные статьи на забеге, Интересные факты из жизни марафонцев, всех марафонцев. А это история про... Ой-ой-ой... Клифьянг. 61 год. Клифьянг. Пятидневный марафон австралийский. Дистанция его... Ой, сколько там? Блин, вот не подготовился. Так. 875 километров. 875 километров. 875 километров. Короче, основной целевой возраст, 30 лет народ бежит, а он пастухом а, трудился всю жизнь, гонял овес по австралийским прериям и полям. Ну и, короче говоря, вышел на старт в ботинках с галошами, без формы, над ним смеялись, и он не спеша, в темпе загона овец, начал свой бег. Все от него убежали, добежали до первой точки, остановились на ночевку понятно что пятидневные марафоны люди бегут не пять суток подряд вот а он беталага бе не знал что можно спать продолжал бежать всю ночь но <coughs> я так понял из рассказы что до первой точки он добежал позже после того как все уже переночевали стартовали то есть после первого суток он отставал так вот нас тут переписывают следят за нами Привет! Привет церки налево это мы помним да по госбукову впереди ну и короче говоря после первых суток он отставал но не знал что можно спать отдыхать он просто бежал бежал бежал и представляете он всех обогнал всех сделал и он прошел эту трассу за 5 дней 15 часов 4 минуты сделал рекорд на 9 часов побил, на 9 часов он всех опередил, Все сделал 61-летний пастух, который просто не знал слова «невозможно». Вот, вот эту историю я вам хотел рассказать, потому что сейчас мы просто сами строим все ограничения в голове и думаем, что это невозможно, это сложно. В общем, сами строим все преграды в своем сознании. Бегали мы всего всегда километр. Она говорит, три надо, блин, в три раза больше, это невозможно. Сразу в три раза больше невозможно, но по чуть-чуть, <coughs> возможно. Итак, шагом, добавляя тому, что ты можешь по 5-10%, всегда можно достичь больше. Вот главное не останавливаться. Вот у меня задача после 50 километров не остановиться. Блин, как-то буерачно. Я не знаю, что такое буерак, но ноги и так скачут, что кажется, что это самый крутой буйрак, который может быть. 26 километров, 4 дистанции. Москва, Нью-Джерси. Приветствую. Я там потерял, конечно, много времени на бродах, пока снимал все это дело. Но пошел вперед я. Давай, счастливо, пока. Ты крапивый рос. Человечка в 2 два. <слу hacia -TA> я обиделся на свой Самсунг. Он мне говорит, что ожидаемое время 10ч. Сначала я бежал и радовался, потом понял, что... Что-то он врет, короче говоря. Я понимаю, что он больше 10ч ожидаемое время сказать не может он и представляет, что люди могут бежать больше. Вот. Так вот. Короче говоря, в следующие забеги я его не беру. Бегу чисто по темпу и пульсу. Ожидаемое время как-нибудь буду прикидывать по темпу. Вот. И надо будет какой-то маленький телефон с собой брать. Просто. Чтобы не таскать эту большую колобаху. Засада, короче говоря. А вот эта болотистая часть Наверное, помню, тоже в прошлый раз здесь были буйраки. Ой, есть еще не пора. Хотел пешком пройтись. Ладно, еще чуть-чуть, бежать потом. Па. В общем, не сильно, не сильно тут все поменялось. Я бы сказал только усугубилось усугубил, усугубил Михаил трассу, сделали ее более трейловой, чтобы только настоящие атлеты могли ее пройти. Вот. И чтобы не ломились все сразу на 100 километров. А начинались с небольших. На 30 себя попробовали, на полтинничке. Ну и т.д. и т.п. Вот так вот. Вот еще один знаменитый Крапивник. Но мне перчатки помогают, это лайфхак номер один. Обыкновенные рабочие перчатки, вернее, вот это не очень Обыкновенный Обыкновенные, обыкновенные я покажу потом, а это вообще крутые. Цена вопроса 30 рублей, в арке нашел около дома хозяйственном магазине. Но если сравнить сколько стоят спортивные перчатки, то вы можете 30 трейлов пробежать на те деньги, на которые купите одни. И в принципе эти будут не хуже тонкие. Вот. Минус у них только один. Липнет к ним всякая шушер вот такая. А вот это болото я помню. Здесь надо аккуратненько не провалиться. Фух. Ай. Ай-яй-яй. Вот болото. а я с не могу расправиться. Зараза, прилипает и прилипает. Фух. Ну что, нормально, движемся. Я даже кого-то там обогнал. Опа. Был почти последний, сейчас почти не последний. Но это еще только даже первая половина не кончилась. А, ага, вот аккуратно надо здесь. Оп-оп. Как это вылезло в земля, оно бежит. Как это бегуны бегут, не разбирая дороги, как вот конь, чтобы не подвернуть, ничего тут. О! Черт, почти провалился в грязи а. Вот повальные деревья, которых нам предупреждали, не перепрыгнулись, ука, перелезать можно через них. Ой, я, я... Я, за... я застрял, блин, ногу не поднять, ой, ой, я. Да, в прошлом году тут все было нормально. А какой запах от этой сушеной листвы. Фух. Интересно, на втором круге смогу перелезть или нет. Обидно будет, если застряну, а помощи не будет. Придется вызывать МЧС. Фух. Вот сейчас я помню. Пахнет вот этот сухой листвой очень ароматно. Расскажу сразу про кроссовки немножко. В этот раз я бегу в Соломонах. Сенс Про. В прошлый раз я все жалел, что их не одел. И вот я бегу и понимаю, что они лучше для этой дистанции подходят. У них стабилизация лучше, они легче. Дыря сохнут хорошо. Амортизации нет. Но на мягкой, на мягкой, вот такой земле, в принципе, это не так важно. Единственное, чем не хватает, более агрессивного протектора. Правильно сказать, вот на такой поверхности протектора достаточно, но там, где грязь, конечно, здесь не протектор, считаю у них просто ровная поверхность. Вот, все остальное шикарно. Вот я вот вижу на том берегу, уже бегут бегуны, те, кто быстрее где-то вот там вот. Вот. Бегут, бегут, бегут. Они молодцы, они бегут гораздо быстрее, чем я. Оп. А я бегу гораздо медленнее, чем я бы мог бежать. Может, что потерял очень много времени. Сейчас я бегу в целом нормально, но, конечно, ха, хуже ожидаем результата. Плюс вышло солнце, и заметно, что поднимается пульс при том же темпе. А у меня задача не выходить из пульсовой зоны, ибо это грозит мне сразу потерей большого количества сил и энергии. Когда можно выходить, то только на последних километрах, когда уже добежишь во что бы то ни стало, и солнце реально припекает. Реально. Надеюсь, что меня спасет. Фу. Моя мысль из головы вылетает. Фу. Ну как это называется там, где не стрейч? Компресс, компресс, съёмная штучка. Ладно, все, бежим дальше. И мне путь к финишу. Ну что я могу сказать? Вот такой нам дорогу проложил, блин, Эдуард Цитов. То есть Эдуард Цитов хороший человек. А дорога, блин. ой, А дорога, блин, вот такая вот. Ну а какую еще дорогу здесь можно проложить. Еще трава так разрослась. Видимо, ее чем-то подсыпали удобрениями на прошлом трейлере. В прошлый раз я ушел вот туда, вот вместо Даши Плешаковой, а нужно было вот сюда вот. Не заметил поворот на Париж. Заговорился, блин, с девчонками В результате Тришние два километра Соответственно, сил у нас не было Шли мы их пешком Сейчас мы на этом сэкономим Опа. Очень красивые виды <coughs> И бежим с тридцаточниками Тоже так веселее Правда, должен я вам сказать Бежать 40 километров, поговорить Это тяжеловато Поэтому в основном молчу уже Молчу-молчу-молчу. Блин, непонятно, куда ногу ставить. Это, видимо, заливные луга имени Михаила. Кочи так ростом до колена по высоте встречаются. Как там называется эта трасса? А ведь кто-то здесь пролетел просто, а? Опа! Опа-опа-опа! И оп. нормально стало опять. Ну вот, завершается первый круг. Чуть-чуть, хрена себе чуть-чуть. И это был бы финиш. Но надо бежать. Еще один круг. Так, пробегать надо, да? Ходите. Нет, нет, бегу. На второй круг. Дядя даст это с забросками. Дальше, что ли? Фух. О, на втором круге очень хотелось срезать это, грёбаную, по-другому не скажешь, Мишину горку, но так будет нечестно. И здесь лайфхак трейлера. Обыкновенные строительные перчатки, надо всегда с собой брать. Сегодня они меня очень спасли, но первый раз я забыл одеть на этом спуске. А вот когда ветки, крапива, чтобы руки не поранить, и в общем, Честно говоря, не жалко, 10 рублей, там цена вопроса. Берите берите на заметку. Очень удобно. Сейчас с помощью них я и буду спускаться по этому склону. трилл идут. Сил нет после этой горы. То есть вот с этой горки надо спуститься, но здесь трава, а там грязища. Еще раз покажем, что нас ждет. Сейчас уже немножко получше стало. Солнышком подсохло, а с утра был просто... Пипец такой скользяк, что нереально было спуститься. Но камеру мы должны убрать. Она нам здесь не помощница. Итак, камеру убираю, перчатки и спускаюсь раком тушкой. Я не хотел доставать камеру, потому что, блин, сил нет. Сейчас 65 километров, 9 часов. И вот этот овраг, с который я с разбил. Хотел запрыгнуть. Блин, Михаил, ну ты, конечно. Я бы хотел сказать, учудил. Ой, ты сделал реальное испытание для настоящих атлетов. Я должен сказать, что это все стало интереснее. А пряжка с быстрой лесой стала от меня еще дальше после таких оврагов. Потому что иду, иду пешком. Иду пешком и еще думаю, как бы не навернуться. Хорошо, что сейчас все подсохло по сравнению с утром. И не так все это скользит. В общем, кросы цепляются. И сейчас для этой погоды они подходят. Опа! А вот там я хотел с наскоку это все сделать, но съехал. Опа. В этот раз более удачно получилось. А. опа. Перчатки вот здесь как раз вручают. Фу. Ой, вот он лайфхак, для чего нужны эти перчатки. Так что идете на трейл, берите. Ну и у меня еще есть манерные, я их уже показывал. О. Фу. Как это, умереть и не встать. Сейчас после этого передыхать нужно точно. А здесь как всегда красиво, красиво. Русь, ты так красиво, невыносимо. Люди должны быть в России счастливые. Давай. И в общем мало я же снимаю, потому что сил нет говорить и камеру держать. И мозг, честно говоря, плохо варит. Берегу. 35 километров еще, это немало осталось так что не терчайте, мои дорогие зрители что успел, то заснял второй круг, ничего нового брода засниму, наверное, еще раз потому что прям так хочется в эту холодную воду прям жду, не дождусь брода чтобы охладиться а, впереди я вижу вон там, впереди группа Тех, кто меня обгоняет, не знаю, видно или нет. Но есть шанс их догнать. В любом случае, у меня нет времени особо э, терять, чтобы его и ходить пешком, потому что я могу остаться без рюкзака и худе. В общем, Михаил четко сказал, что не уложился без приза, не прошел дистанцию без приза, не так что, заплатил деньги, приз получил, можешь не бегать, нет. Все, все по чесноку. Прошел дистанцию, все регалии твои. Не прошел дистанцию, до свидания. Даже если ты на сотку зарегистрировался, сошел, прошел только 50, медаль получишь, никаких тебе призов, которые соточнику положены. Вот так все серьезно. И я думаю, Михаил по большому счету прав. Ну, все, конец связи. Сзади 80 километров я стал чаще ходить, примерно на 10 минут, минуту бегать, минуту ходьбы, на 10 минут перевел поилку, чаще пить, ну потому что жарко. Вот такое солнце, блин, все стрекочет, Фу. от комаров обработался я после 50 километров аэрозолю, поэтому вроде ко мне никто не приставал, но зараза, покусали меня. Чуть ли не в места в ранней паха. И как-то это проглядел. Видимо, там я не пшикал берег свое достоинство. А надо было его по-настоящему поберечь. Защиту от этой дури. Теперь зараза напоминает о себе. А могло бы и не напоминать. О, репортаж я практически не веду, потому что запала энергии нет. Сотка, конечно, требует подготовки и выносливости. Я уже не сомневаюсь, что я справлюсь Главное быть аккуратным Ух ты, блин Змея пробежала Не успела я щелкнуть, быстрая зараза Ой Так а. О чем я говорил, да Главное быть аккуратным, потому что, конечно, здесь Поверхность такая Требует Хорошей работы ног А ноги уже начинают уставать но осталось всего 22-24 километра. Это не так много по сравнению с тем, что пройдено. Время еще есть, но расслабляться, собственно говоря, нельзя. Можно не вписаться тогда в, в лимит. А у меня задача вписаться в лимит. Я понял, что чтобы 12 часов здесь уложиться, это надо быть монстром, как Арам. Раздал обезболивающие, противовоспалительные. Конечно, э, настигают атлетов неприятности на трассе. Там девушка с коленкой была, еще кто-то. Вот я такие таблетки с собой всегда беру, но шестьсот километров это, Опа. прогулка по берегу моря. Надо быть ко всему готовым. Ну и перегрузил я рюкзак. Понятно, что на такие забеги надо более правильно планировать свою загрузку, потому что если бы ему был полегче, бежалось бы мне легче. А я, блин, все залил, все с собой, и затоник пересластил. Думаю, пусть не будет. Сейчас на скомину уже набивать. Гель есть невозможно, бананы уже в рот не лезут. Вот, еще сладкий затоник. Регидрон забыл с собой взять. Это вот тема. Просто берешь фляжку и в простую воду переливаешь и добавляешь гидрона. Просто очень хочется соленой воды. Видимо, потери солей большие. Вот 81 километр. Расстояние километров 81. 8 31 на 11, 30 34 Пора бежать. Общее время 0 Этот дурит. Самсунг, все, не беру, и больше обиделся. Вот. И, соответственно, тогда можно меньше брать воды с собой и просто доливаться, доливаться и доливаться. Ну и быкола разбавил я изотоник. Вот, теперь он не такой сладкий, зато его больше, чем мне нужно до конца дистанции. И это плата за неправильно спланированную экипировку. Вот, так, все, наберу сил, еще что-нибудь расскажу. Конечно, мало я общаюсь, потому что дистанция тяжелая. Тяжелая дистанция, и нужно ней работать, а не болтать. Так и бежим в таких зарослях с крапивой, с камышом или с чем тут, ни конца, ни края, дороги не видно, только здесь можем посмотреть, сколько нам осталось, 85 километров прошел, значит, типа 15, и еще, наверное, 2, километров 17, ну, надежда такая есть, что всего 17, блин, много, время уже 12 часов прошло, пряжка мне не светит, очень хорошо надо тренироваться На халяву не пройдет, короче говоря И 100 километров на халяву не пройдет А 100 километров за 12 часов в этом трейле Тем более не пройдет на халяву Вот если на первом круге я мог По этим кочкам бежать То сейчас я понимаю, что я Не могу бежать по этим кочкам Вот, честно говорю, не знаю, что меня тут завид Комары стали одолевать Видимо, кончился этот самый, смылся Комари, не комары, а слепные какие-то. Ой, ё, Даже идти нормально невозможно. Вот. А хотел здесь пробежаться. А вот такие вот они торчат, блин. Споткнешься, растянулся и все. Так что это вам не бегом по ровному асфальту. Как здесь бегут наши, как здесь бегут чемпионы трассы. Я не, я не представляю. Вообще просто. С такой скоростью, как они. Там типа не разбирай дороги. Вперед. Ну, то есть разбирай дорогу, конечно. Но там даже не успеешь посмотреть, куда ты ногу ставишь. Вот у них натренированность. Вот они герои настоящие. А мы так типа прогуляться вышли. Попробовать свои силы. Но осталось чуть-чуть. 91 километр пройдено. Еще где-то 12 километров примерно осталось. Сейчас 13-14. Ну, конечно, в 14 часов я не вложусь, но в 15 я должен ложиться. Это будет вау. Это будет вау. Эффект для меня. Вот это место его надо снять. Я просто не понимаю, как я сейчас буду здесь проходить, блин. Потому что сил прыгать нет. Если тогда еще как-то бежал, так пытался наименьшую грязь попасть сейчас Фу, блин вот здесь наверно сверху надо вода вся вниз стекает сейчас так не попрыгаешь ой быстро кончилось слава богу солнце подсушило Тут уже получше ура, ура ура ура ура ура и все конец конец этим диким балосистым зарослям камышовым нормальный такой сил бежать нету ой куда-то все куда-то все делать Наконец-то нормальная дорога и можно побежать, потому что по тем буракам я боялся. Устало сказывается, я понимаю, что очень сложно контролировать постановку ноги в этой грязи, в кочках, а тут в общем-то нормально и поэтому мы бежим, у меня есть силы и я не планирую идти до самого хинша, но перехожу на шаг чаще и чаще. Фух, я бежал в город Суздаль. Гармин показывает 101 километр 4 часов 28 минут. Мне сказали, что полтора километра осталось. Но блин, это какие-то сумасшедшие полтора километра. Не верит мозг, что так близко счастье. О, этот говорит 102. И Ладно. Конечно, подкузмил я себя с носками на после 50 километров переодел, одел все носки, это было правильно. Но одел носки не до конца притертые. И понял уже, короче, по ходу дела, что натирают они мне. Поменял после бродов, но это было поздно. Почему-то бродов не менял, потому что сырые бы не были все равно. Вот. Незадачка. И сейчас такое чувство. Все, коттеновские, которые переодел нормальные, так сказать, подберегли ног. Но такое чувство, что на подошве мозоль. И что-то она вдруг как будто стала большая, блин. И, короче, херовато идти, честно сказать. Ну ладно, полтора километра. Я еще и побегу здесь. Сейчас в горку немножко пройдемся. Потому что бежать сил нет. Тут последний участок, как второе дыхание открылось, я прям, блин, шпарил. 6.30 темп. Откуда силы на последних. Наверное, очень домой хочется закрыть. Бался, заколебался Бежать очень длинно Ни сколько физически организм удерживает Сколько психологически То есть очень важно на длинной дистанции Психологическая подготовка Вот, Ну и приятно было, что я многих обгонял в конце Как правило тех, кто уже Шел по тем или иным причинам Вот А это мне как-то так давал дополнительной бодрости Ну и хочу сказать Отдельное спасибо Илье Вчинникову. Он буквально перед стартом подбросил статью про пятисчетовый ритм дыхания и, в общем, это вот так вот мне помогло потому что это очень быстрый ритм менс Хелс, почитайте статью на три счета вдох, на два выдох несимметрично, очень быстрое дыхание очень быстро и очень хорошо мне с ним было бежать ильюша спасибо тебе большое, дружище О, с твоей помощью я преодолеваю эту дистанцию Все, все, они обанули. Пятьсот метров еще чуть-чуть Осталось. Ой, Пять. Вау! Сто метров! Е! Алип, покей бежит! Михаил! Михаил! Я рад, я рад, спасибо, это супер! Это суперский подарок! Вот, вот. Да, все! Давай, давай, давай. Все! Вот оно! Я это сделал! Фу!